Всем привет! Мы сегодня приехали на террасу. Эту террасу мы делали под ключ, правильно? Да. да. И вот мы сегодня берем отзыв у Юрия Владимировича. Скажите, как вам вообще работа с компанией «Латитуда»? Ну, начну с того, что… Здравствуйте еще раз. Uh -huh. вот. Ну, это была моя мечта, и мечта сбылась благодаря вашей компании. Я приехал в ваш офис, познакомился с вашим менеджером, назовем его так, Сергеем, фамилию uh -huh. не помню. Вот, э, очень душевный человек, все очень красиво нам объяснил, uh -huh. показал. Вот. И в тот же день мы начали в работу. И вот результат. То есть uh -huh. отличный материал, отличная компания, отличная работа. Люди, э, все, каждый знал свое дело. Uh -huh. Поэтапно все вот, прям вот ну, лучшие отзывы, лучшие отзывы. И сама компания. И люди, которые делали, люди, которые это все организовывали. Вот. Uh -huh. ну, просто великолепно. Ну, вот все, видите, вот уже у нас и гостей встречали, и сами обедаем. Вот. Uh -huh. Здесь можно даже прилечь, когда тепло. Сегодня у нас, правда, дождливая, работа uh -huh. погода. Ну, сами видите, у нас еще все строится. Uh -huh. Ну, вот первый шаг, так называемый. И очень, очень такой прогрессивный. И все благодаря вашим специалистам. Ой, очень добрый, Спасибо. Доб... спасибо. Вот, самое, честно говорю, так вот организовано, быстро, слаженно, четко. Все, спасибо Все вам большое, да, спасибо, очень приятный да. отзыв, спасибо. Да вам спасибо, что вы сделали такое замечательное, мне вот, нашей угу. семье, такую замечательную. Спасибо. Здорово, здорово, просто здорово. Спасибо.